Друзья, вы у меня на канале. Я не только говорю про стройку недвижимости, вообще обзор, вообще такой эзотерики, мира, йоги и все, что связано. Вообще канал про меня и с чем я экспертирую, что смотрю. Сегодня мы с вами были на Экстадике. Вот, Это достаточно интересная такая практика. На самом деле это танцы для отлетевших. Мы сейчас прямо с вами говорим во время, когда идет практика. Сейчас, если камеру туда чуть повернуть, мы увидим, как народ там кто лежит, кто сидит после того, как мы танцевались. Чем их, кстати, вообще отличается от обычных танцев? в том, что мужчины и женщины там раскрепощенно себя чувствуют. Дергаются вправо-влево, там выражают себя как могут. И обычно начинается с того, что те комплексуют. Типа такой, я так не могу, я не умею вот это дергать вот. на самом деле могут умеют вот. стоит только посмотреть на других себя музыка свет выключен такого почти нету здесь что вдоль стен стоят а мальчики или девочки что пока кто танцует не все фигачат это очень интересно на самом деле в регионах только начинается вот а это относится так, к одним из духовных практик ну, действительно ну, там я не знаю кто вас смотрит психологию там что-то и в теле. А когда ты вытанцовываешься, он ну, так прям может попрыгать, поплясать, там что-то поддёргаться, действительно, ну, раскрепощает, э, решаются какие-то затыки. Экстатик, вообще, в принципе, в России достаточно мощное направление, одно из самых мощных в мире, есть, что. но там есть европейский эстатик, американский эстатик, вот, российский прямо очень прокаченный. Вот, а я не знаю, сейчас хочу, чтобы Леша показал за. Сидят все, лежат все, обже а уже закончилось. Вот, и это сейчас как раз заканчивается практика. А, сейчас можно... да. а, обниматься буду, поснимай. Леха, я тебя обниму. На самом деле, людей мало осталось, был полный зал битком. Вот. А, здесь почти, не знаю, человек 200 было, сейчас, наверное, человек 50 осталось. Вот. А, покажи меня обратно. В итоговом в смысле, что такое кстати? это не просто танцы, это действительно духовная практика, где а, духовная практика ее называют за счет того, что, ну типа раскрепощение полное. Ну типа никто на никого не смотрит, не оценивает, ты лучше потанцевал, ты лучше потанцевал. Ну, все фигачат, как, как кто умеет. вот. А, а, как ни странно, в этом зале сейчас много наших... А соседей, жителей в вот, Вообще, вся эта штука у нас состыковалась у нас рау-фасадов. Это у них был здесь йога э, течерс онлайн. И это выпускной всего этой штуки. И здесь мы оказались с презентацией йога-поселка. Вот. И он там, ра, вот там рау видите собирает организм. Вот такое мероприятие. Мне, знаете, что интересно? Вот на канале вы смотрите простройку и девелопмент. Какие еще темы вам интересны? Это херня вопрос на самом деле. Что мне интересно будет, то и буду снимать. Что, что мне нравится, то и будете смотреть. Все, до следующего выпуска. Пока.